Друзья, что хочу сказать? Пальцы получились классные. Я сначала их шью, потом провожу тест, сам вешу. Пальцы не вылезают, то есть не просятся, потому что здесь разная длина. Когда ты висишь на вот этих местах, на костяшках, у тебя получается длина должна быть разная петелек. Вот здесь она такая есть. И после тренировки еще повисел на петле глиссона, очень комфортно, поэтому рекомендую. Эти пальцепы, петля глиссона и манжеты у меня поедут в Испанию, на остров Тенерифы. Там будет тренажер "Правила", получается наши последователи. Еще будем помогать собирать этот тренажер. Если вы хотите пальцепы, манжеты, петлю глиссона, неважно в какой стране вы находитесь, в какой точке мира, обращайтесь. Все отправим в лучшем виде. И если вы хотите сделать себе тренажер, также есть еще и консультация, как собрать тренажер, выбрать подходящий материал, размер, тоже обращайтесь. Всех всех благ, пока-пока.